Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатьюкс. Сегодня у нас рубрика «Учить английский урок» номер 122. И его тема «Перевод на английский язык». Итак, приступаем к нашему первому предложению. Необходимо перевести на английский. Вопросительное предложение. Ник является вашим лучшим другом? Не так ли? Переводим. Ник is, есть, или является, your best friend, вашим лучшим другом? Не так ли? Isn't he? Или is not he? Сколько ему лет? Переведите на английский. How old is he? How old is he? Как он стар? Или сколько ему лет? Какая его профессия? What is his profession? His profession. Где он работает? Where does he work? Where does he work? Где он живет? Where does he live? Where does he live? Где он живет? Как он выглядит? Вот does he выглядит? Look like. Look like выглядеть. What does he look like? Как он выглядит? Какого цвета его волосы? What color? Какого цвета? Из, his, his его волосы hair какого цвета его глаза Здесь множественное число будет волосы из. Uh, какого цвета его глаза будет глагол быть а uh. Итак какого цвета его глаза Вот калые а his его глаза eyes Вот калые а His eyes. Глаза. Он высокий, не так ли? He is tall. Он есть высокий. He is tall. Он высокий, не так ли? Is not he. Или isn't he. Э, у тебя много общего с ним? Do you have? Do you have у тебя? Do you have? Много, much, общего. In common. In common. С ним. With him. Do you have much? In common. With him. Он хорошо образован? Образован. Is he well? Educated. Is he, он есть. Хорошо? Well, образован, educated. У него семья, не так ли? He has family. У него семья, he has family, не так ли? Has not he, не так ли? Или hasn't he? Когда ты видел его последний раз? Предложение прошедшее время. When did you see? Когда ты видел его? When did you see him? Его. Последний раз. Last time. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок номер 122 завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Делайте лайки. Делайте комментарии. Всего вам доброго. Sol, Пока. Бай.